Рад вас всех приветствовать, мои дорогие друзья. Вы находитесь на канале Science TV. Я советую вам посмотреть это видео от начала до конца, и вы узнаете о удивительных способностях человеческого организма. Человеческое тело – это довольно сложная и затейливая система, которую изучали лучшие умы нашей планеты на протяжении нескольких тысячелетий. Ведь это является крайне интересным фактом. Несмотря на это, наш организм способен удивить не только медиков но и людей с глубокими анатомическими познаниями а мы начинаем под номером один движение чтобы сделать один шаг человек должен задействовать 200 различных мышц номер два зубы это единственная часть тела не способная себя вылечить номер три мускулы чтобы потерять вновь приобретенные мускулы, нужно в два раза больше времени, чем для того, чтобы набрать мышечную массу. 4. Язык. Отпечаток языка человека также уникален, как и отпечаток пальцев. Под номером 5. Слух. Удивительно, но после плотной трапезы слух становится хуже. Номер 6. Поток воздуха во время чихания движется со скоростью 160 км в час. Номер семь. За целую жизнь человек выделяет столько слюны, что ею можно было бы заполнить два олимпийских бассейна. Номер восемь. Сердцебиение генерирует достаточное давление, чтобы поток крови выливался на расстоянии 9 метров. По номером 9 Слизистая оболочка желудка обновляется каждые 3-4 дня. Номер 10. Удивительно, но ученые насчитали около 500 полезных функций, которые выполняет печень. Под номером 11 диаметр аорты совпадает с диаметром огородного шланга. Как же это все удивительно, не так ли? Номер 12. Левое легкое немного меньше правого из-за того, что с левой стороны располагается сердце. Номер 13. Человек в состоянии выжить без огромной части своих внутренних органов. К примеру, без селезенки 75% печени. 80% кишечника, желудка, почки, легкого и всех органов тазовой области. Естественно, без большей части внутренних органов жить непросто, но возможно. Ноготь на среднем пальце руки растет быстрее всего, вероятно потому, что этот палец самый длинный. Номер 15. Импульсы от рецепторов к мозгу поступают с удивительной скоростью в 275 км в час. Номер шестнадцать. Нашему мозгу для работы нужна энергия, соизмеримая с энергией обычной лампочки. 17 номер. Мозг не способен чувствовать боль, в нем отсутствуют болевые рецепторы. На этом я хочу отметить, что я перечислил лишь малое количество способностей человеческого тела. На самом деле их очень и очень много. На этом я буду закругляться. Подписывайтесь на этот канал чтобы не пропускать полезные и увлекательные видео. Также я недавно создал свой инстаграм, и в последующем все полезные и увлекательные видео будут выходить именно там. Так что подписывайтесь. Чуть не забыл сказать, для тех, кто занимается математикой и физикой, я создал сообщество ВКонтакте, где я публикую полезные и интересные задачи, которые я, конечно же, буду решать вместе с вами. Так что, если кому-то интересно, все ссылки вы найдете в описании.